Итак, посмотрите кто ваш ангел-хранитель. Ангел-хранитель Ебям Ях оберегает родившихся, с 6 марта по 10 марта, этот ангел дарует людям, родившимся под его покровительством, особую человечность, способность к состраданию, альтруизм, и задатки лидера. Он помогает им переходить от несчастья к удаче. Очень важно вовремя услышать их подсказки, ответы на вопросы и предупреждения.